всем привет рад вас видеть у себя на канале в этом видео хотелось бы показать как включать двойной клик на правую мышку на кнопку правой мышки в общем ну, в каких случаях это может быть полезно я думаю каждый для себя сам уже определит по возможности это использовать в общем ну там к примеру для сжатия руны при стопе крипов в общем ну то есть это такие самые примитивные а в дальнейшем там уже каждый для себя и поехали тогда что нам для этого понадобится для этого нам понадобится консоль кто не знает как включать консоль я могу показать точнее вы можете сами посмотреть видео вот здесь да, вот, здесь, вот тут вот в этом видео посмотрите в общем включаем консоль Тут нам надо поставить такую команду вести как Dota нижний слэш, плеер, нижний слэш, авто, нижний слэш, repeat, write, тоже нижний слэш, write, нижний слэш, маус, один. Если в случае вам эта команда не нужна, то вводите все то же самое, только вместо единички вводите нолик. И затем нажимаете отправить, либо сам mint у кого на английском клиент. Если кому интересно как перевести полностью на русский и русскую озвучку, можете посмотреть в этом видео. В общем, что, поехали, попробуем, О, то есть и все, в дальнейшем уже можно использовать. так Всё. кому было интересно кому и полезно ставим лайк подписываемся и до новых встреч